Bye. Прошлого времени мог настучать цветки сирени. Вспомнить о прошлом до сердца биения грузит О, сохранил ты. is yours too.